или в желтый домике? В желтый домик давай в желтый займем я вас потерял где вы обидно за такие бои конечно Я подобрал контент, не будет. скину. Вы еще где Саню услышали? В игре, в игре. Нету его в игре, он даже на кнопку не нажимает. Бить. Ну не знаю, я его вообще не слышу. Почему ты его не слышишь? Я вообще дублироваться, должен и там, и там. Еще не слышу. Странно. В Дискорде у тебя выключен микрофон. А я нашел N24. Спасибо. блин, мы еще их с так четверка кому дроп на, на нас прямо летит я вырубил его, который по тебе работал угу, с его на нахуй, бежать себе дружище поднимай поднимай, поднимай, Макс прикрывает а мальчик поднимите. Миша, с той стороны посмотри. Я понял, где он. он у тебя, фокс, да? У тебя, у тебя близко. Он внизу, подо мной. Кручу его, кручу. Вот ну, сука, ну. Смотри, у них даже ники одинаковые. И Того кайф игра убил, у этого кайф играю у... Ну вот и броня третья вылетела Поехали Пойду гляну какую аптеку энергию отбуду А мы здесь дома не утали же? Пожарка тоже не утолят, а? Макс, забери болики назад Лосей, спрячьтесь Спрячьтесь, не стреляйте, щас развалим ее. Он наденет Просто своё Там еще вторая едет он за мной приехал. Просто расстреляй. Давай, давай, как. давай. давай. Тихо там Макс. Еще одна едет. Давай, пойдем. Идем. Ко мне идут. Быстрее у меня двое. Бежит. Ну, Блин, блять, мне в спину дали вообще. Как тебя бежал на ходу причем. А, вон на гору, чуть выше. Еще, черт. Крутой, да? По твоему это удар? Вот it. это удар. Нам... Зад, зад стреляют. Не зад, не вперед. А, спереди, спереди, спереди, внизу, внизу тачка там стрелять. Ага, да, да, Мы начали стрелять по ним. 20 человек еще на эту зону. Вон, вверху еще бежит, где я вижу, блин, пофиг на него, уже поджаться бы побыстрее. А он на машинушку. Давай, давай, дверь. Езжайте, а тут, Бусян, пушком. Только шуму наделаем. Здравствуйте. Пусть надо. Это по-любому. Эйди ты сейчас будут слева заходить там. Ой, двое на машину бегут, да. Приход, приход Животные уже кидают. Будет он выебает. Есть, хороший. А, он дом, а. -то. Вон челик держит. Там за горой один, как, где стреляли, с это с хрипта прям. Один. Перед тобой на 20. Перед тобой на 20. Они в кемпе уже уходить. Так, пойдем отсюда. Пойдем. Давайте да, вверх, да, вверх, да. вверх, вверх, вверх, вверх. Угу. А зачем? Вверх, если вам в надо. Ловей возьмем просто и все. Через горы сейчас противнуть все. Если дадут, конечно. Да тут, да тут. Он так спину не накидает. Посмотри, Миша. Повернись. Ну я там подхитал чела пока был. Они в бетонной нычке, да? Да, да, да. Угу. Это да. бегите. Бежим, бежим. Бронька вообще ушатанный. Мне тоже только в половину третий животный. Я все равно вз... к нам надо будет идти Машина впереди, две Да Вижу Так, в тех кимпах Не забывайте про тех челиков Справа под горой давай. Вон на, на верхушке сотка Прям впереди Ага, вижу. Вот прям перед носом. В упоре, в упоре, Ваня, в упоре. Это я, это я кинул. Понятно. А там слева еще, смотри за домом, э, за горой. -то. Вон они. Прямо на сорок, четверо. Трое человек точно перед вами. Пусть стреляется, пацаны, ждите. Пусть стреляется. Они закусились где там это, с кем-то. этот делся? Не знаю. Можно убить всех дальних. Погоди. Погоди, пусть они там закусились с кем-то. Так, пусть стреляется. Мы в зоне, мы в зоне. Мы в зоне. Вы в среде, вы в зоне. Да, они да, бегут да. кем? Угу. Они бегут кем? Можно под горочку. Сюда, сюда бегут дом а, не полеть не а? тут. Мы просто не это... чтобы они не знали что вы здесь 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Мать ее эту эм Короче, Так, тихо, это... тихо, вверх, вверх, вверх, вверх Давай, это Саня, поднимаемся вверх Двое тут, походу, в доме я их чекаю, допустим Ну, один точно здесь, в доме Ну, один, в кирпичным? Да, да, двухэтажном а, вот можно, можно даже они вдвоем там будет. Они там дробой, крысят точно. вдвоем. Стопудово. Гранаты у всех есть? Есть, хит, я одна. А я тоже вы хотите одна. обойти и правее их с зоны встречать? Он, он вылез, один, спрыгнул. Не лезь, он с дробой, Ваня. Ваня, он с дробой. Второй, это они вдвоем. И кстати, он неплохо с ней обращается, с дробой то с этой. Тихо, тихо, тихо. одна, один Еще один. Последний остался Где, он? Где вот он? Не знаю. А, вот он, он тут, тут всё, дерево дерево дерево да вот он по попадает по я попал к по нему двора а, 305 машина да метку появилась. вот там вот поняли у нас где? тут челики да, да да да справа он про них и говорил у меня еще, еще тут ковородку дали мне еще тут на 235 я дымами 235 Такой, ну... Ну, вот эти там были, по ним мы и стрелял сейчас, Андрюха. Он на 350 вроде. А вообще. алё, блин! Похоже, я выбрал неудачную неделю для того, чтобы бросить курить. Куда? Все-все-все ну, его, его Андрюху, уби... Поднимай. Пипец. Осторожно, смертный. Да я убил этого типа. Прям впереди подам, подам. на 255 там я телек За дропа. Сколько за дымов за я взял? 8 штук. Нихера. Трое за Ты видишь тупо, еще три есть штуки, понимаешь? Нафига ты столько дымов-то взял? Да блин, раскинуться и перебежать, например, куда-нибудь можно спокойно. За дропом. на горе. Отлично, двоечку, да, она убил, да. красава, бля. Ты сегодня в ударе, Андрюх. О, она... Одиночка был. Эти остались, которые слева, вот те челики остались, трое. Трое, которые слева чего? Ну, пока, с которыми ты стрелялся за деревом, были, их же трое было. Короче, вот которые остались. на 245 возле да, дропа да, да, были. Нет, возле дропа один был. Есть две осколочные. Ой, ой, ой, ой, ой со спины. Лекайся. Нет, там они лекайся. Я ж горю, да, они. Да, они возле дропа, возле дропа. Они. Один поднимать пошел одного. Я Пойдем продвигаться туда к ним. Если Блядь, что, гранаты а... есть. Гранату. гранату... Нет, про... прокинь гранату сначала. Чтобы они бежали спокойно. <звук> Отлично. Лек... Лекайся, Еще лекайся. Хили. Андрюх, хилис. Хились, да. Вот, прям задание. За дропа под горой. Ну вы исправитесь, исправите. Они на меня отвлекли. Откуда? вылез, Да ну, блин! Шлем мне сбил. Похоже, выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить. Бежит к тебе. Аааа. чекает. Иди сюда я сегодня, короче, идет тебе э не надо. Семеркан под горой прямо перед к Мише бежит уже туда. Пусть ко мне Господь, идет, пыль. пусть ко мне идет. Блядь, серьезно? А, это меня убили? Что, думаю, проебали. Да. Ты его не поднимешь. Миш, раз. блин, надо было Миш тебе чекать. Граната. Мне справа, надо было справа, справа, не надо. Это его раллограната. Не, я думаю, справитесь. И надо было. Да я ХЗ. Я бил. Ладно. Еще одна граната, еще одна граната. Не Пойду... надо, не надо, не надо далеко от вас. Пойду Пойду, Пойду право, пикну. Право, Пойду кайф. пикну. Право обходит. Вот слева, слева чел есть. Тихо, тих тих тих тих, тих. тих, тих, тих, тих. Сейчас убьют. Осторожненько. Тихо, тихо. На нем двое. Двое. Да, на мне двое. Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей. Отлично. А, топчик! Господа, по-моему, это... Это лайк, господа. Лайк, лайк, лайк, лайк. Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи.